на канале Шарабра. Мифы продолжаются. Конечно, мне так кажется, что подавляющему большинству зрителей было интереснее смотреть про богов. Именно про богов. Не титаны, не мифы, не герои, ничего такого. А именно, перечисление богов. К такому выводу можно прийти, исходя из количества просмотров. Но так как канал мой и я здесь правлю балом, то мне хочется рассмотреть кое-что еще по Греции. А именно, культура обычай и их версия сотворения мира. Довольно разглагольствовать, приступим. Миф о сотворении мира. Не было в начале ничего, ни неба, ни земли. Один лишь хаос, темный и безграничный, заполнял собою все. Он был источником и началом жизни. Все произошло из него, и мир, и земля, и бессмертные боги. Вначале возникла из хаоса Гея, богиня земли, дающая жизнь всему, что живет и растет на ней. В недрах глубоких земных, в самой темной ее сердцевине родился Тартар Ужасная бездна, полная тьмы. Как далеко от земли? Ведь до светлого неба так далеко лежит и Тартар. Медной оградой огорожен Тартар от мира. Ночь царит в царстве его. Оплетают его корни земли и омывает горько-соленое море. Из хаоса также рожден был прекраснейший Эрос, что силой любви, разлитой в мире навечно, может сердца покорять. Безграничный хаос породил вечный мрак. Эреба и Черную Ночь, Нюкту. Они, сочетавшись, дали жизнь вечному свету, Эфиру и светлому дню, Гемери. Свет разлился по миру и стали сменять друг друга ночь и день. матерь богов Гея породила равное себе звездное небо Урана. Тянется к нему Гея-Земля, вздымая острые горные пики, порождая на свет, еще не соединившись с Ураном, вечно шумящее море. Матерью Землей рождены небо, горы и море, и нет у них отца. Уран же взял в жены себе плодоносную Гею, и шесть сыновей и дочерей могучих титанов появились на свет у божественной пары. Еще трех великанов-циклопов породила мать Гея во всем подобных Титанам, но имеющим лишь один глаз во лбу. Также Гея породила трех старухих и пятидесятиглавых великанов-гикантохейров обладающих силой безмерной, перед которыми ничто не могло устоять. Были они столь сильны и ужасны, что возненавидел их отец Уран с первого взгляда и заключил их в недра земли, чтобы на свет не могли они вновь появиться. Страдала мать Гея, давила ее страшное бремя, заключенное в глубине ее. И тогда призвала она детей своих, говоря им о том, что первым владыка Уран злодейство замыслил, и кара должна пасть на него. Однако убоялись титаны пойти против своего отца, один лишь хитроумный Хронос, младший из рожденных Гей, согласился помочь матери не низвергнуть Урана. Железным серпом он отсек отцу своему орган. Из капель крови, что пролились на землю, родились страшные Иринии, не знающие пощады. Из пены же морской, что долгое время омывало кусок божественной плоти, родилась прекрасная Афродита, богиня любви. Разгневался искалеченный Уран, проклиная детей своих. Карой за злодейство стали рожденные богини ночи Ужасные божества, тоната, Смерть, Эриду, Раздор, Апату, обман, гер, уничтожение, гипнос, сон с роем мрачных, тяжелых видений, не знающую пощады Немезиду, отмщение за преступление, Ужас, раздоры и несчастье внесли в мир этот боги, где Хронос воцарился на троне своего отца. Что себя представляла религия в Древней Греции? На самом деле, как таковой она не существовала. Греческий мир не создал ни одной значительной религиозной системы. Однако некоторые вероучения, зародившиеся здесь, достойны того, чтобы чтобы задержать на них внимание, так как они в значительной степени подготовили умы европейцев к восприятию христианства. Речь прежде всего должна пойти об орфиках, которые отталкивались от традиционных религиозных представлений, предложили и развили целый ряд глубоких богословских идей. У греков никогда не было ни священных книг, ни богословий, ни религиозно-нравственных заповедей. Жрецы не составили здесь могущественной корпорации и не играли значительной политической роли, как это было, допустим, в Египте. Если египетское духовенство являлось средой, в которой культивировалась богословская мысль, медицина, математика, то греческие жрецы были только совершителями ритуалов, произносителями заклятий и устраивали жертвоприношения. Поэтому многие религиозные представления были оформлены здесь не богословами в подлинном смысле слова, а поэтами и прежде всего Гомером и Гесиодом. Геродот впоследствии писал, что до Гомера греки не имели ясного представления о богах их жизни, отношениях и сферах деятельности. Всем богам приносились жертвоприношения. Греки считали, что подобно людям, высшие существа нуждаются в пище. Кроме того, они верили, что еда необходима и теням умерших. Поэтому древние греки старались их кормить. К примеру, героиня трагедии Эсхила Электра поливает землю вином, чтобы его получил ее отец. Жертвы богам являлись дарами, которые подносились с целью исполнения просьб молящегося. Популярными дарами были фрукты, овощи, различные хлебцы и лепешки, посвященные отдельным богам. Но существовали и кровавые жертвоприношения. Они сводились главным образом к убийству животных. Однако очень редко люди также приносились в жертву. Храмы в Древней Греции возводились обычно на возвышенностях. Они отделялись оградой от других зданий. Внутри находилось изображение Бога, в честь которого был построен храм. Здесь же имелся и алтарь для совершения бескровных жертв. Отдельные помещения существовали для священных реликвий и пожертвований. Кровавые же жертвоприношения совершались на особой площадке, находящейся перед зданием храма. Но внутри ограды, Само собой разумеется, что при каждом греческом храме имелся свой жрец. Они даже в древнейшие времена у некоторых племен не играли в обществе значительной роли. Каждый свободный человек мог исполнять обязанности жрецов. Это положение осталось неизменным и после появления отдельных государств. Оракул был в главных храмах. В его функции входило предсказание будущего, а также сообщение того, что было сказано олимпийскими богами. У греков религия была государственным делом. Жрецы фактически являлись госслужащими, которые должны были подчиняться законам, как и другие граждане. При этом необходимые жреческие обязанности могли исполнять главы родов или цари. При этом религии не обучали, богословских трудов не создавали, то есть религиозная мысль никак не развивалась. Круг обязанностей жрецов ограничивался исполнением определенных обрядов в храме к которому они относились греки богов не просто почитали они их боялись достаточно вспомнить верховного бога ну зевса он отличался крутым характером в качестве наказания не задумываясь мог метнуть в непокорного молнии религиозную систему древней греции можно назвать добровольной. в знаменитых греческих гимназиях Основы религии никто не преподавал, каких-то символов веры у греков не было, текстов молитв не существовало и специально молиться никто не заставлял, но большинство людей молились богам, ходили в храмы и отправляли общепринятые обряды поклонения богам. Чаще всего у себя дома рядовые жители Древней Греции устраивали небольшие алтари, перед которыми возносили молитвы и делали подношения богам. Перед домашним алтарем проводили обряды, приступая к повседневным делам, чтобы обеспечить удачу в задуманном деле. Если же дело было особо важным и серьезным, то тогда греки отправлялись в храм определенного бога и подносили ему более существенные дары. У каждого бога был собственный храм и собственные жрецы, которые следили за соблюдением всех установленных правил отправления религиозных обрядов, посвященных именно этому богу. Храм был воплощением жилища бога на земле, и поэтому они были величественными и торжественными сооружениями. Заходя в огромный светлый храм, простой человек чувствовал себя маленьким. И бессильным перед волей богов. У входа в храм стоял алтарь, куда молящиеся могли принести подношение в виде еды и вина, а также животных и птиц для принесения в жертву. Для непосредственного общения с божеством греки прибегали к помощи оракула. В одном из таких священных мест жрец или жрица истолковывали послания богов людям в ответ на их вопросы. Самым знаменитым оракулом Древней Греции был оракул храма Аполлона в Дельфах, где жрица Пифия передавала ответы богов на те или иные вопросы. Боги также сообщали людям свою волю при помощи различных знамений. Основанием для толкования воли богов могло быть все что угодно. Погода, ночное небо, движение животных и птиц в моментах жертвоприношения. Несмотря на все тяжести жизни, греки устраивали празднества в честь богов, во время которых статую того или иного божества выносили из храма и проносили между рядами собравшихся. Целью этих празднеств было неопределение воли или намерения бога. Таким образом, жители Древней Греции пытались задобрить богов и получить их благословение в преддверии важных событий, следующего урожая или предстоящего сражения, Переселение на новые земли даже. Общественная значимость этих религиозных праздников и ожидаемое вмешательство богов в дела людей особенно хорошо видны на примере грандиозного праздника в Олимпии, который устраивали в честь Зевса. Этот праздник был наиболее широкомасштабным из всех проводимых в Древней Греции и длился пять дней. Греки верили, что Зевс положил начало этим пятидневным соревнованиям, чтобы увековечить память о победе над своим отцом Хроносом в борьбе за главенство над всеми богами. Греки считали, что первоначально в соревнованиях участвовали и сами боги. Греческая система религиозных взглядов создавалась на протяжении тысячелетий. Это была очень живая, органичная система. В разные времена, в зависимости от внутренней и внешней политики Древней Греции, главными считались разные божества. Иногда в число богов включались боги земель, которые входили в состав греческого государства, или тех территорий, с которыми у Греции устанавливались крепкие экономические связи, при ухудшении отношений. И разрывы связей, такие боги исключались из божественного пантеона. Религия древних греков очень тесно переплеталась в обыденной жизни с мифологией. Край между действительными реальными историческими событиями и мифами была очень зыбкой. Религиозная система подтверждала легкомысленное поведение богов и их связи с земными женщинами, записями фактов рождения детей от таких связей, поэтому многие греческие семьи претендовали на божественное происхождение, а вмешательство богов в повседневную жизнь было для греков самым обычным делом. Сказочная, наполненная божественными существами и мифическими сущностями, система религиозных взглядов греков и греческая мифология создали причудливое переобретение легенд и сказаний, в которых подробно рассказывается о жизни богов, героев и простых смертных людей. Обряд покрепения умерших у древних греков считался священной обязанностью, несоблюдение которого считалось грехом как перед умершими людьми, так и перед богами небесными. Место, где лежало незахороненное тело, осквернялось, в случае неисполнения обряда погребения душа человека не могла попасть в царство мертвых и не находила покоя, Странствовала по земле и беспокоила живых людей. Боги подземелья ждали эту душу, но не получив ее, гневались. На земле греков не было более страшного наказания, как умереть незахороненным. Жертвы этого наказания были люди, отвергнутые обществом, потерявшие человеческое достоинство. Для приговоренных преступников к этой позорной казни обряд сопровождался еще и публичным наказанием то есть, после приведения приговора тело оставалось на месте казни и терзалось животными и птицами за счет этого такие приговоры как повешение или распятие считались самым страшным наказанием ведь труп человека оставался в позорном месте до тех пор пока не сгниет поскольку утонувшее тело не считалось погребенным греки уходившие в плавание по морю брали с собой самые ценные вещи которые только у них были делалось это для того чтобы после крушения судна сплывшие и прибившие тела к берегу смогли захватить а вещи принять как благодарность за сделанное добро. Люди, нашедшие непогребенное тело, должны были предать его земле. В общем-то, в Древней Греции существовало два обряда погребения – сжигание тела на костре или же предание земле. После сжигания на костре прах человека помещали в специальную погребальную урну, а затем закапывали в каменные могилы и создавали искусственные холмы, но многие предпочитали сохранять останки своих близких родственников и предавать их земле, а не сжигать в прах путем сжигания было довольно дорогим и поэтому обряд сжигания на костре было роскошью разводился костер больших размеров в костер бросалось все что могло пригодиться человеку на том свете а также все что он любил животных иногда кстати было и такое что людей тоже бросали в костер когда не было средств и возможности кремировать тело его закапывали или же достаточно было бросить три горсти земли на покойного чтобы оно считалось погребенным в гроб клали все самое необходимое например оружие уже для мужчин, женщинам украшения и драгоценности. Существовала и такая легенда о том, что перевозчик Харон переправлял души через реку Стикс. За выполнение работы перевозчика Харону нужно было заплатить, поэтому умершему клали монету в рот, либо на глаза. На этом все. На сим позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Вперед и до новых встреч.